Вот канал, насосная. Приехал все, блядь, хозяин. Сейчас будет рассказывать. А что вы расскажете? Что у вас есть документы, да, это? Есть документы. Сюда, на этот... Компьютер, я говорю, что ты сюда лис, я не понял. Вот смотрите, вот он пытается... Что ты тут? Что тут? Рыбаки, блядь. Ну, отсюда. Где телефон? Дай на нахуй. Я сейчас стреляю тебе, блядь, сразу. А я блять. тоже с... с той ружьём. дубиной? Смотрите, разру. угрожает. Он пытается И драться, выходит. машет. Второй пошел за дубиной. Да. Я, блять, я Он с ружьем, с дубиной. С С дубиной. С дубиной. С дубиной. <связать> выключу, я не могу, я не могу, я я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я скажу, я говорю, блядь, я Смотрите, что творят. Все, хорош, мы поехали. Давай, ебуй, наш, наш. <свист> говорю, блядь, сейчас наснимаю, нахуй, блядь. Все, все, все, мы уехали. Все, я уже поехал все хорошо все мы мы уже едем они на нас напали побили вот мой товарищ побитый стоит все мы уже уезжаем спасибо вам за дубинку за ружье за все Мы можем уехать? Мы можем уехать? Уехать можем? Санечка, можем уехать, да? Смотрите, что они творят Вот эти вот Твари только что нас избили Саша, ты сейчас доиграешься все, все, мы уже уезжаем. Все, мы тварь? уезжаем. Уехать, не ну так ты ж мне не даешь подойти к машине. Давай, уезжай, уезжай. Даю тебе пять минут. Хорошо, хорошо, я могу уехать. Давай найди, не буду бить. давай. Есть у тебя телефон, нет? зайди в интернет и найди дилянку Не, ну за... Я плачу 480 тысяч А я ему объясняю, он это перья на территории, там миллиардники, бля Петельники территории. Голдоны Что за дела? Приезжай Очень вот он сюда Подожди, там милиция приедет а Я вызвал это? полицию бля. Никуда они не уезжают, бля, сидеть Сидеть, выедет полиция приедет сюда ну, расскажем, что ты делаешь, блядь. Хорошо, сейчас расскажете. В следующий раз, блядь, машина. Слушай, я тебе сказал, ты уезжаешь или не снимаешь? Так он же ж не дает нам уезжать. Снимай. снимай, я даю тебе, дай мудрый, ну. блядь. Быстрее. Сейчас? Всё, раз, телефон не выключишь, будешь ты здесь получать. Копейки. Что ты за мной ты ходишь? Что ты за мной ходишь? телефон. Что ты за мной ходишь? Выключи телефон. А ты пешком? Ну, За это? За это? Ну, что вы купите? Нет извиниться, что не понял. Он еще придет. Лови, лови. Вставай лови. Вставай Для таких пидорасов, как вы, блядь. запрещен. Нету. Вадим интернет. Посмотри. Делянка, что? Вот туда же вонами. Вот а там тоже не имеешь ловить. Здесь не имеешь права ловить. Но я тебе это не ловить здесь. А где собака не напугали собаку итак друзья вот эта ситуация возникла вот здесь вот эта дорога получается она ничем не обозначена то есть как бы въезд свободный нет ни забора ни каких-то ворот ни опознавательных знаков просто съезд вот мы съехали вниз с горы, и вот вся эта ситуация происходила вот на этом пятачке, возле вот этого вот пруда, пруда канала. Сейчас мы уточним у Алексея, как это все происходило. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. Ну, как и говорилось ранее вами, вот мы заехали на эту территорию, мы здесь на протяжении, ну, всей своей рыболовной жизни рыбачим. Это территория, чтобы вы понимали, четко вот она принадлежит беляевской громаде то есть это вот это плавня, она будет беляевскому ору относится. вот это каналы вот первый канал и вон второй канал они идут на государственную насосную это общеизвестно всем кто здесь рыбачит но но за вторым каналом вот просто оттуда во солнце плохо наверное, будет видно за вторым каналом там уже находится частная территория все кто здесь когда либо то рыбачили они знают как вы видите, очень далеко, то есть не менее 200 метров это находится за вторым каналом. Там находится частная территория и прудовое хозяйство. Оно... Вот вы приехали сюда для чего? Чтобы... Для, для рыбалки. Вы приехали сюда половить щуку. Конечно, или щучку, или карася, не, щучку, щучку. Мы ловим всегда. Весна перед, перед нерестом. Классная рыбалка. Каждый год традиционно приезжаем, рыбачим. Все супер. Так, и что произошло? И ну, произошло следующее. Мы только подъехали. Э, с той стороны, э, с той стороны э, нас начали выгонять и говоришь, ну, что то мы... Есть как, вы, вы стояли здесь, а они оттуда... Ну конечно, нам начали кричать, что мы уезжали, заезжали в прудовое хозяйство, у них там платный въезд, и рыбачили с их территории. А эта территория частная, и она принадлежит им. Вот. Э, ну что? Есть, типа вот этот пруд принадлежит им, я правильно понимаю? Конечно, территория, что мы не можем здесь находиться. Ага. Вот. Э, я прекрасно понимаю, что эта территория никакого отношения к ним не имеет. Вот, отказался переезжать. Ну что, были угрозы, то, что мы приедем, и, ну, естественно, будет вам физическое предупреждение. Ну, надо дать должное, ребята держат свое слово. Дальше вы видели на видео, они только, только спустились, я сразу же включил свой телефон и снимал. То есть, все происходящее вы видели, то, что происходило на... На, на этой записи никакого сопротивления я не оказывал, то есть это территория, ну, задавайте вопросы, я вам на них но отвечу. Ну, меня интересует, вот как вы думаете, за что они могут применять настолько физическую силу и угрожать даже оружием, вот за что? Я, даже не, я даже не представляю, я даже не представляю, это какой-то феодальный строй, я не знаю, даже 90-е, ну, мне 43 года я прошел, это все-все это видел, но такого не было никогда. Мне уперли ружье в грудь, заряженное я сам спортсмен-стрелок, и заряженное оружие я могу отличить от незаряженного. То есть у него в нем было два патрона. Человек, который второй неоднократно его открывал, это было видно. Там была прямая угроза моей жизни. И впоследствии этот Петр Павлович тоже просил, чтобы дали ружье, потому что я вел видеофиксацию. Люди понимали ответственность возможную. Он просил ружье для моего физического устранения. Вы можете посмотреть это в середине видео, там это четко все говорится. Вот. И что ними двигало, они пытаются всячески... Они, мы даже уехали, они украли мою собаку. Я попросил местного парня, понимая, что собака все-таки это, ну, домашняя, породистая псина, она все равно, я, ну, я оставлял надежду, что она от них убежит и вернется в то место, где, где, мы, где мы находились. Я оставил товарища и попросил его, чтобы он понаходился, потому что мы уехали писать заявление в Беляевский РОВД. Вот. Он пока находился, еще заезжали несколько групп рыбаков, и эти ребята, эти... Февдо хозяева как ни в чем не бывало выгоняли группу за группой потому что товарищ прямо с мест событий мне звонил и говорил что заехала l200 друзья если вы э, э, увидите это видео те которые два парня на l200 заезжали которых выгнали ну, отзовитесь потому что это все происходило в один день и потом последующие группы рыбаков они выгоняют загоняют на свою территорию она уже платная Естественно, всех ближайших территорий, которые к ним им не принадлежат, они ну, вот в такой способ они выгоняют. Просто это уже перешло, ну я не знаю какие границы. Как вы видели, никакого сопротивления им не оказывал. И вообще, Хотя же... могли. Ну, конечно, мог. Конечно мог. Просто увидев оружие и ну, все было очень жестко. Вы видели 5 минут это длилось и... вот так. Если мы будем порознь. Как это происходит и во всей нашей стране. Нас просто, ну, переломают. Я же их касательно браконьеров. Вот Саша ведет борьбу. Один, можно сказать, что один Да, при поддержке там каких-то служб и то заставляет, я больше чем уверен, что ввести Но мы должны соберя... собираться У нас должна быть своя громада И на каждый сигнал У нас все берега забиты такими псевдохозяевами. У них нет никаких документов Откройте просто-напросто Откройте, почитайте Эти берега принадлежат нам, а не им вот. А их браконьеров Между этими селами, Яски Маяки, Беляевка, 20 человек. Вот таких всех хозяевов 5 человек. Но ну неужели нас тысячи не могут найти на них управу? Давайте будем собираться. Любой сигнал. Собрались, потратить этих 5 литров бензина. По одному будут палки, будут ружья. Сегодня они мне угрожали, уперев двустволку мне в грудь. Завтра они убьют, кинут в канал. Таких живых примеров у нас по стране масса. Мы Только вместе мы сможем с ними бороться. Иначе ну, иначе это мартышкин труд, и, и все будет бесполезно. Они нас будут загонять в стойло, как баранов. Потому что загонять на свою территорию и вымогать деньги, я назову вещи своими именами. В стойло баранов загонять и взымать с нас плату. Друзья, честно говоря, мне поразило это видео тем, что вроде как мы живем уже в 21-м столетии, а мир поменяется как будто мы в середине 90-х, или в начале 90-х, или вообще в средневековье вот обратите внимание как хозяева ну псевдохозяева территории вот как они огораживают, вот обратите внимание они сделали завал, потому что традиционно все рыбаки, которые сюда приезжают здесь два канала это каналы идут на, на вот эту насосную станцию это стратегический объект он как вы понимаете, он не может быть передан там никому, но может быть, я не знаю но, но здесь, естественно никаких документов у них нет на эти территории все рыбаки постоянно приезжают переходят в этом канале рыбачат либо в том канале рыбачат они сделали завал вот из акаций для того чтобы преградить э, заход на ту сторону естественно как вы понимаете если бы это были хозяева и эти территории были бы их здесь бы стоял бы забора культуренный а не было бы на заборе написано проход запрещен вот. вот и все штраф вот обратите внимание александр штраф 1000 гривен 10 10 полицейских дубинок и в грудь двух двухстволка заряженная, вот написано. Это сарказм. На данный момент начало ходу дела мы ну, сделали следующим образом. Заехали в Беляевский РОВД. Следователь соста... открыл уголовное проважение по... по статье 296, часть 4. Что меня очень сильно удивило, потому что там чистой воды 105, там умышленная или преднамеренно, если четко трактовать, попытка убийства была, они, они им вменяют хулиганку, но мы это дело будем пересматривать. И я получил направление, как и мой товарищ, Рудковский Константин получил направление на снятие телесных повреждений. Вы видели на видео, там больше, более 10 раз мне нанесли удары дубинкой, у меня вся рука синяя, голова. И завтра пройдем освидетельствование, снимем телесные повреждения, ну и дальше будем, будет обращение. И в областную прокуратуру мы не дадим этому делу где-то осесть здесь на территории Беляевки. И, ребята, я вас еще раз призываю, не молчите, не молчите, объединяйтесь, встречайтесь, где-то кого-то по одному будут вот такие палки, будут такие ружья, пистолеты, все. Если нас будет громада, если мы будем собираться в группы, они ничего не сделают, ничего, и мы поваляем их не заборы, не будет заборов, их не должно быть, за нами законы, если правоохранительные органы не хотят отстаивать наши интересы, давайте мы их будем отстаивать. Это единственное решение, что я вижу, но только за счет объединения. Так, итак, мы вот возле этой насосной станции за забором получается, вот этот забор, на котором написано что том штраф 1000 гривен, и вот с этой стороны тут дети ветки. Да, вот половина веток, видишь, уже сняли, закинули, чтобы они не ходили сюда. уже сняли половину и было вот здесь и инцидент такой был. Начали проволоку колючую обломали, вот там на два ряда было. И начали выкидывать э, деревья. Uh -huh. На замечание Приехал Александр Петрович на замечание. Что вы делаете? А мы здесь ловили, а мы здесь будем ловить. И такие мат-перемат, короче, и, и началась вот такая подоплека. И начали они вдвоем, начали угрожать сыну. Начали. Он мне звонит, а он же до этого вызвал милицию. Визвел. Милиция не ехала долго. Ну, я так как приехал, был здесь рядом, и там рыбак отдыхал один, он отдыхал, говорит, я говорю, да видишь, у меня трение, я должен идти, давай я поеду с тобой. Это так. который был с оружием, да, да? Да, который был ага. из, из, из бывший милиционер, ага. он, он такой, я ну, самостоятельный. Ну, местный? Хлоп. Не, он в Одессе ага. живет и работает в Одессе. Прихожу, Саша говорит, что мне делать с ними? Мы заехали оттуда, смотрим, хлопцы... Также за самого, говорю, хлопцы, здравствуйте. Он сразу, о, мне мой хозяин, приехал. И началось. Я говорю, спрячь телефон. Телефон упал, там немножко <gül> дальше. И он начал опять рубить. Да, вас ограбили, вас мало грабит. Я должен сказать, что, что хату мы ограбили, он на лед был на хату. До сих пор там дело находится в милиции. Через то я постоянно хожу, с ружьем постоянно хожу. он у меня лежит. Есть. И так получилось, что он это ружье взял. Рубили-рубили, вот я говорю, уезжаю, по хорошему уезжай. Ну как с ним можно говорить? Территория частная, сюда лезть нельзя, ворота находятся оттуда. Должен сказать, что вот 521 гектар вот этих, что я взял, арендую, я плачу за них 480 тысяч в год. Это не маленькая сумма, хотя я рыбы еще не выращиваю, только сюда увлажую. Ну и э, с этой. Стороны, если посмотреть я разрешаю. Здесь и там дамба, зерный хутор. Ну, там есть водоем. Они, они что ты и стояли. Вот на, на... Не, они, они перешли уже потом. Они Посмотрите, сколько они выкинули в деревья. Это они делали? Они, конечно, мы, мы же закидываем постоянно. закидываем. Ну как это идти, если здесь колючие в деревья и они идут. Просто я на видео видел, они вот только вытащили сумки с судилищами, они куда не не шли? Нет, нет. Они, они уже ломали, потому что они рыбачат вот там дальше, видите. Там технический канал, туда лезть нельзя. Кроме того, что у моё, здесь моторы состоят по 200 кВт, по 100 и, и больше. И покручили в два раза трансформатор, это называется технический канал. Там ловить рыбы нельзя. Даже если они шлип, переходили сюда, то уже они нарушили здесь ловить рыбы нельзя за землю мы платим канал это находится у нас в аренде а рыбу ловить нельзя потому что и, и этот канал и, и этот и тот канал да, оба этот да, канал в аренде канал да, в, в аренде у и ну хорошо, но все равно скажите, вот, вот, что нужно было совершить такое, чтобы угрожать людям с оружием? Вот, вот а, ну, кто ему, а кто ему угрожал? Я ну как понимаю. это, вот тот товарищ угрожал. Если, если я подходил, если вы заметили на вот этом, он руку брал, я вас перестреляю, вы ко мне не идите. Я, вы, я, видели, я... вы видели у него оружие? Ну, видел вот так он. Ну, вытя... Ну, ну как, ну, образно, он вытягивал, пускай скажут всех, кто был там. Так. И еще было там. Я могу. Только они уехали, было еще три свидетеля, которые ловили там рыбу. Ага. Они видели тоже, то, то самое видели. Видели, что он угрожал, как он кричал здесь. Ну, конечно, он же начал кричать, когда мы его выгнали. Конечно, проще снимать после того, что ему выгодно. Нет, я он просто снял видео. От начала того, как. Вы вышли нет. с машины? Да, да, да. Там он... видео прямо как вы вышли нет. с машины. Он... И того, как он, он... Уехал. Но он не снял здесь. Но он не снял здесь. Где? Здесь, вот? Вот здесь, вот. Нет, здесь, здесь не было. Ну, так он не снял его до того. Но если он, посмотри, вот, если он лезет в частную территорию. Вот это мой дом, в частную территорию. Можно сюда лезть. Но если частная территория, то нет. Нельзя. Я считаю, что нельзя. Если он шел с удочками, что он шел, и с удочками и здесь сорвался через вот это. Я думаю, что потому что он думает или считает что эти два канала не ваши нет они наши ему можете сейчас пустить youtube куда хотите пустить и скажите что два канала находятся в аренде в одесса рыбхоз оооо одесса рыбхоз и мы за них платим денег здесь 14 там и 7 гектара площадь и мы за них платим можно зайти в любой в GPS войти и посмотрите, есть карта, есть кадастровые номера, и вы можете заметить, и сами войти можете, и посмотрите, что не мой. Это человек уже, между прочим, я хочу так сказать, он был где-то 4 дня назад с собакой был, и ловили там, браконьерничали. Я замечание им сделал, и тогда еще сделать замечание, они напхали мне таких слов, что я, наверное, не, не слышал на на привозе такие слова я не слышал кто ты такой каким ты боком здесь-то ты знаешь что-то там его вот такое было ну ловили рыбу я предупредил здесь ловить рыбы нельзя общее и летом нельзя ловить и зимой нельзя и весной нельзя. хорошо а вы сами ловите потом? нет мы в не ловим рыбы. Вот, были у меня есть видео как, как вот тянут... вот он был вот вот это 300 вот. метров смотрите, да. 300 метров нет. Сетки вот в этом канале. Вот посмотри, было вот такое, 300 метров сетки, было точно как как он. Он там ловил, это как раз тот день, когда я его гонял там. Приходили браконьеры, я говорю, это ваши сетки? Нет, это не мои из сетки. А кто ловит? Говорит, я не знаю. Я то плыв... есть это не, не ваши? Не, ну не ловим. Но... Друзья, ну вот такое получилось у нас видео. Скажу я вам, это первый инцидент такой, когда арендодатель такого большого хозяйства встречается с любителем рыбаком и вот возникает вот конфликт. Мы обязательно будем с вами следить за этим моментом и посмотрим, во что это говорится. И вам обязательно это все покажет. Вы были на YouTube-канале Все для Клева. Всем удачи, всем хорошо. Встретимся на банке. Пока. 记住。